Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и в этом видео мы с вами поговорим о Марсе и его переходе в знак Телец. Напоминаю, что Марс и Меркурий одновременно в этом месяце меняют знак, и о Меркурии у меня на канале уже есть отдельное видео, так что обязательно переходите и смотрите. Что касается Марса, то перешел он в знак Телец 5 июня и пробудет в этом знаке по 20 августа. Телец это у нас знак материальный, поэтому энергию, напор, усилия Марса мы будем направлять на то, чтобы достигать материального благополучия, для того, чтобы зарабатывать хорошо и для того, чтобы иметь ресурсы, обладать ресурсами, которые будут предоставлять нам комфорт в жизни и будут давать ощущение такой надежности. Если сравнивать, до этого Марс находился в знаке Овен. И мы проявляли напор, несдержанность, искали самые краткие пути, которые бы позволили нам достичь желаемых результатов. В этот период могла проявляться и конфликтность, и нежелание ждать, выслушивать собеседника. Это период, когда мы были склонны действовать под эмоциями, да, под влиянием эмоций, импульса. Действия могли быть порывистыми, и не всегда мы то, что начинали, доводили до конца. Сейчас важно понимать, что стратегия наших действий меняется. И так как получалось еще совсем недавно, это уже работать не будет. После того, как Марс перешел в Телец, он становится более степенным и медлительным. Это обычно самое первое, что каждый из нас на себе ощущает. То есть быстро решать какие-то вопросы не получается. Постоянно приходится ожидать, подстраиваться, и в целом для Марса в Тельце характер... характерно вот эта выжидательная позиция на момент старта, начала, то есть если Марс вовне действует сразу же, как только решился, как только надумал, то Марс в Тельце обычно созревает довольно долго перед тем, как приступить каким-то действием, особенно каким-то переменам. Поэтому важно учитывать этот момент, что старт любых начинаний в этот период может быть не настолько быстрым и стремительным, как этого хотелось бы. По Тельцу обычно нам меньше хочется рассказывать другим о своих планах, о результатах нашей работы. Мы более сконцентрированы на процессе, чем на том, чтобы демонстрировать то что мы делаем другим людям вообще телец дает марсу запас стойкости выносливости поэтому это хорошее время как говорится для забега на дальние дистанции такое положение будет давать выдержку и особенно в сложных ситуациях это хорошее положение для того чтобы не наломать дров а продумано действовать. В целом, Марс в Тельце, как я уже сказала, очень любит материальные ресурсы, поэтому период Марса в Тельце неблагоприятный для того, чтобы вкладывать деньги во что-то, особенно в банк. Так как Марсу в Тельце важно ощущать вот эти деньги, которые зарабатываются, важно, чтобы они физически были... В руках да либо же другой вариант это возможны покупки но только в случае если эта вещь действительно стоящая а плюс это хороший период для того чтобы делать запас продуктов впрок поэтому если данная тема в принципе для вас актуальна если были такие мысли ранее то в этот период обязательно внедряйте задуманное и по традиции давайте обсудим сейчас аспекты которые будет делать марс проходя по знаку телец В самом начале месяца в самом начале июля мы столкнулись с действием очень неприятного аспекта это квадратура марса и плутона это аспект жестокости это аспект насилия это аспект действий сложных именно в психологическом плане, когда человек себя вынуждает что-то сделать, когда ему крайне трудно решиться на какой-то шаг, но по каким-то причинам он вынужден это делать. Либо это действие под давлением, когда приходится вот что-то делать в связи с тем что вот человек оказывается в таких вот жестких условиях и мы могли с вами быть свидетелями того как этот аспект проигрывался и на международном уровне и на уровне личных каких-то взаимодействий А далее у нас с вами в период с 5 по 9 июля Действует благоприятный аспект между Меркурием и Марсом. И вот это тот период, когда можно отстоять свою точку зрения, когда в принципе проявляется единство разума и действий, когда все задуманное воплощается очень быстро, когда появляется желание что-то планировать. В целом по данному аспекту можно вырабатывать стратегию действий, можно вот именно э, что-то задумать и сразу же это внедрять в жизнь, то есть нет желания откладывать на потом, пусть это будут и неспешные действия, но они будут выполнены прямо здесь и сейчас, поэтому это аспект эффективной работы, особенно интеллектуального труда, это хорошее время для обучения, для того, чтобы новые навыки получать, для того, чтобы закреплять те навыки, которыми вы обладаете, это хороший период для начала обучения. В принципе, даже для домашнего обучения, так как Меркурий находится в знаке Рак. Но, пожалуй, самый яркий, я бы даже сказала опасный период ожидает нас с 28 июля по 4 августа. В это время на небе будет соединение Марса, Урана и Северного узла. Это довольно сложный аспект, и сложность заключается в том, что он действует абсолютно на разных уровнях, то есть как на уровне геополитическом, как на уровне психологическом, так и на вполне себе событийном уровне, даже и бытовом в том числе. Прежде чем Марс подойдет к соединению с Ураном, мы будем с вами иметь соединение Урана с восходящим узлом. И это у нас аспект революции. Это соединение даст ощущение, будто бы нет желания и сил больше что-то терпеть. Есть наоборот желание преодолевать какие-то преграды, препятствия, бороться, свергать то, что мешает жить. И усилиться это соединение марсом точный аспект будет 1 августа это период крайне и травмоопасный и есть высока вероятность конфликтов и в то же время может наблюдаться обострение обстановки в мире в целом я бы советовала вам быть очень аккуратными в этот период особенно если говорить о бытовых каких-то вещах то на что мы можем повлиять да то будьте внимательны именно с электричеством, электроприборами. Также я бы не рекомендовала вам в этот период покупать новую технику, чинить старую технику, особенно самостоятельно, так как есть риск, опять-таки, травмироваться. Интересный такой момент, что на подобного рода аспекты реагируют не только люди, но и природа. Поэтому в целом мы можем называть этот аспект аспектом катаклизмов. И вблизи данного аспекта могут происходить землетрясения, э, стихийные бедствия, которые будут иметь м, разрушительный характер и э, довольно объемные последствия. Давайте же теперь рассмотрим, как повлияет э, Транзит Марса по знаку Телец на каждый знак Зодиака. И начнем мы со знака Овен. Овный Марс является планетой, которая управляет вашим знаком, поэтому его транзиты вы ощущаете сильно. Это в прямом смысле влияет на темп вашей жизни и на эффективность тех действий, которым вы прилагаете усилия, куда вы направляете свою энергию. Поэтому переход Марса в Телец скажется на вас таким образом, что вы будете максимально ориентированы на финансы, заработки. В этот период может быть желание больше зарабатывать, это может быть и поиск дополнительных источников дохода, это может быть то, что вы будете брать большие объемы работы, это может быть поиск другой работы, на которой вы сможете зарабатывать больше в целом марс в тельце может также подталкивать вас одновременно не только к росту доходов но и к увеличению трат поэтому в этом плане будьте аккуратны и действуйте по плану не выходите за пределы своего бюджета так как часто наблюдаю такую картину что в период прохождения марса по второму дому человек начинает хорошо зарабатывать, но э, по истечению этого периода у него не остается ни цента, поскольку он вот буквально тратит все, что зарабатывает. Поэтому старайтесь все-таки копить, накапливать то, что э, будет приходить. Также в этот период времени может быть желание вложить деньги, во что-то стоящее что-то приобрести для себя то что не будет терять актуальность значимость то что вас порадует в целом в этот период времени вы можете в отношениях с другими людьми быть более понимающими и более такими степенными тельцы марс переходит в ваш знак Поэтому энергии данной планеты вы прочувствуете максимально. Это сразу дает импульс, желание что-то делать. Это дает такое взвинченное состояние, когда не сидится на месте. Некоторые люди быстро ориентируются и начинают искать себе какие-то занятия, в том числе физические определенные нагрузки. Но есть те люди, которые больше ощущают прохождение Марса по своему знаку, как период, когда они вспыльчивы, когда они конфликтны. Поэтому это время контроля эмоций для вас в том числе. Марс, имея свои огромные преимущества, да, имеет и, конечно же, определенные недостатки. Поэтому, с одной стороны, вы можете проявить эффективность в работе и достичь, очень хороших результатов в том, что вы делаете, и проявляется очень высокий уровень вовлеченности в то, чем вы занимаетесь, но с другой стороны могут страдать отношения с окружающими. Поэтому старайтесь подключать физическую активность, это здорово разряжает Марс. Близнецы. Марс будет находиться в тельце в вашем 12-м доме. И в этот период времени вы можете будто бы немножко так заседать на дно. Уже нет такой активности, нет такого задора. Хочется больше либо в процессе подготовки находиться к чему-то важному, к какому-то важному этапу, либо в состоянии наблюдателя находиться, когда вы... Смотрите со стороны, что и как получается у кого, и делайте выводы, как лучше поступить вам. В этот период времени может нравиться удаленная работа, когда уединенная работа, в том числе работа в уединении, когда никто вот не наблюдает за вами в тот период, в то время, когда вы чем-то заняты. А также обычно, когда Марс идет по 12 дому, то нет желания распространяться о своих планах, нет желания рассказывать другим людям, чем вы занимаетесь сейчас и чем вы будете заниматься в будущем. Поэтому держите в секрете то, куда вы тратите свои силы, особенно если это какое-то новое занятие. Очевидно, что вы таким образом получите для себя больше пользы. Раки. Марс будет находиться в вашем одиннадцатом доме. Поэтому наступает тот период, когда вы сможете делегировать. Вам уже не нужно будет действовать в одиночку для того, чтобы получать именно то, чего хотите вы. В этот период найдутся люди, которые будут вам помогать, которым вы сможете обратиться за этой помощью, которым будет с вами по пути. В этот период времени возможны также какие-то финансовые дела, совместные с вашими друзьями или единомышленниками, или работа, направленная на зарабатывание денег, работа с финансами, ресурсами в команде. Но э, при Марсе в таком положении важно все-таки отделять работу от личных отношений, поскольку в погоне за э, ресурсами, за материальным могут испортиться отношения с теми людьми, кто для вас дорог. В целом, в этот период времени могут появиться новые цели, планы, амбиции. И вот это ощущение единства, коллективной работы над каким-то вопросом будет давать вам возможность с большой скоростью добиваться тех результатов, которые вы ставите перед собой как задачу. Львы. Марс будет находиться в вашем десятом доме. И это очень хорошее время на самом деле, поскольку десятый дом считается самым высоким домом нашей натальной карты. Он отвечает за достижение, признание, успех. Поэтому буквально вот все, что вы делаете, это будет видно в этот период. Все, что вы будете делать, это будет легко продвигать, легко демонстрировать другим людям. Это хорошее время для тех, кто именно вот э, имеет такую деятельность, которая нуждается вот в такой яркой демонстрации. В целом, э, Десятый дом, это дом э, именно тех целей, которые нужны конкретно этому человеку. Да? Поэтому вы сможете добиваться... Именно вот тех моментов, которые нужны вам. То есть это не работа ради кого-то, не работа ради того, чтобы соблюдать чьи-то интересы. Это именно деятельность, которая приносит вам максимальный результат и пользу. Поэтому не упускайте возможность, это очень хороший, перспективный для вас период. Дева. Марс переходит в ваш девятый сектор, и это говорит об интеллектуальной активности. В этот период времени хорошо решать вопросы бумажного характера, вопросы, связанные с поездками, обучением, с образованием. В целом, это тот период времени, когда вы можете сместить фокус внимания в своей деятельности с какой-то одной задачей и проблемой, которую вы долго-долго долбили и решали. И посмотреть более объемно на то, чем вы занимаетесь, и таким образом, возможно, даже философски подходить к тому, что вы делаете, смотреть на это все будто бы свысока, анализировать, насколько целесообразно или нет, выполнять эту работу, насколько это будет для вас перспективно или нет. То есть в этот период времени ваше вдохновение, ваш взгляд на ситуацию играет очень важную роль. Если вы верите в то, что вы делаете, то э, вы будете получать очень высокие, очень хорошие результаты. Весы. Марс будет идти все это время, пока он по Тельцу, по вашему восьмому дому. И это период, конечно же, перемен. Обстоятельства так или иначе будут вынуждать вас менять что-то в вашей жизни, это могут быть перемены, связанные с партнерством или с работой, но в целом Марс в восьмом также активирует финансовую тему, поэтому появляется желание что-то купить, продать, как-то задействовать семейный бюджет, в целом даже рисковать, но я бы рекомендовала вам быть повнимательнее, поаккуратнее в конце. Июля в начале августа во время действия аспекта Марса с Ураном. В остальной период времени вы можете даже извлекать пользу из вот такого желания что-то в своей жизни менять и вносить какие-то корректировки. Скорпионы. Марс ⁇ это планета, которая очень сильно влияет на вас. И он будет проходить по вашему седьмому дому. Этот дом считается очень важным, он в астрологии называется угловым. Поэтому период Марса в Тельце — это очень важное время для вас именно в контексте взаимоотношений с людьми. И, конечно, Марс в Тельце нацелен на то, чтобы извлекать пользу, иметь результат из всех контактов, да? а именно на контакты, на взаимодействие с другими, вы будете тратить свою энергию. Поэтому может быть переоценка взаимоотношений. Например, вы примете решение, что сотрудничество с кем-то для вас не является эффективным. Или же наоборот, кто-то покажется перспективным и вы дадите ему шанс и будете вместе с ним вести определенные дела. Также данный транзит может затрагивать и тему личных взаимоотношений, внося определенную, с одной стороны, конфликтность, но с другой стороны, это может быть период эффективной совместной деятельности, когда вы с партнером прикладываете усилия и получаете вместе прекрасный результат. То есть в любом случае выигрышно для вас будет стратегия, объединять свои усилия с другими людьми, действовать в партнерстве, тогда результат будет намного лучше, чем если вы будете действовать в одиночку. Может также наблюдаться такой момент, если у вас будут периоды затишья, когда не будет работы, пока Марс будет идти по Тельцу, могут быть вспышки агрессии, направленные на людей, которые вас окружают так как Марс будет стремиться проявлять себя в это время. Поэтому, по сути, активность в этот период является залогом того, что вы сможете сохранить те отношения, в которых состоите. Стрельцы, Марс переходит в ваш шестой сектор гороскопа. И это говорит о том, что тема работы будет для вас ключевой, причем, если у вас была такая ситуация, что не хотелось ничего делать, то Марс либо даст вам желание действовать, либо обстоятельства вынудят вас все-таки э, приступить к работе, к решению рабочих вопросов. Причем это может быть даже не работа в таком классическом смысле, как просто занятие какое-то, например, домашние дела которые вы откладывали-откладывали, и, наконец-то, нужно этим заниматься. Конечно, марш шестом может давать определенное обострение по здоровью, но это уже стоит рассматривать в контексте индивидуальных гороскопов и прогнозов. Что касается именно рутины, то она будет оживать, то есть может появляться желание наводить порядки дома, на даче, может быть, желание заниматься теми вещами, которые ранее оказались вам неважными. Что касается именно работы и взаимоотношений с руководством, коллективом, то будьте предельно внимательны и аккуратны в конце июля и начале августа. Переходим к знаку Козерог. Козероги, Марс будет находиться в вашем пятом доме. И, по сути, это может дать вам, знаете, такую нотку расслабленности, когда вы тратите силы на то, что вам нравится. Это может быть отдых, развлечения, любовные истории. Это может быть провождения с вашими детьми, совместные какие-то занятия с детьми. Но если ваша работа является вашим хобби, если вы максимально любите то, чем вы занимаетесь, то в этот период времени ваша деятельность будет буквально процветать, то есть вы будете иметь э, точку роста в том, что вы делаете, и соответственно будет увеличиваться доход, будут увеличиваться объемы работы, поэтому вы можете ощутить этот период как время очень большой загруженности. Водолее Марс будет находиться в вашем четвертом доме. Это сектор семьи и недвижимости, поэтому энергия ваша будет направлена на место, в котором вы живете, а также на ваших родственников. В этот период может быть желание делать в доме перестановку, что-то для дома покупать, делать ремонт, переезжать. Даже могут быть мысли о том, чтобы продать недвижимость, купить что-то новое, купить дачный участок. В целом, Марс в четвертом доме дает желание или необходимость помогать родственникам. Он может давать желание делать что-то совместное с родней, но также он может вносить и элемент конфликтности в отношения с близкими людьми. Поэтому важно направлять эту энергию на действие, чтобы не было разлада в отношениях. И лучшим Вариантом проработки Марса в четвертом доме будет работа на дому. Рыбы. Марс будет идти по вашему третьему дому, и он вносит такой максимальный элемент активности в вашу жизнь, элемент подвижности. Поэтому будут присутствовать поездки, переговоры, покупки, продажи, что-то нужно завести, что-то привести, с кем-то увидеться, к кому-то съездить. То есть это вот максимальное такое движение в жизни, когда просто нет времени сидеть дома, постоянно нужно вот находиться в пути. Это хороший период для обучения, для получения практических навыков, но часто очень Марс в третьем проигрывается именно как автомобиль, да, как то, что вы ездите. Если у вас было желание усовершенствовать свои навыки вождения или научиться водить автомобиль, то это хороший период для подобных занятий. Могут быть также совместные какие-то задачи с вашими братьями, сестрами, знакомыми. Иногда Марс с третьим дает конфликт с соседями, такое тоже бывает. Но в целом это период, когда вас слышат и когда ваши действия видны. То есть на вас могут равняться да, ваши знакомые, всем может вдруг быть очень интересно, чем вы занимаетесь. Будьте к этому готовы. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Спасибо большое за просмотр. Обязательно делитесь в комментариях, как вы ощущаете Марс в Тельце, как он влияет на вас, какие события дает. И поделитесь в конце месяца, как ощущаете соединение Марса и Урана. Будем с вами на связи. Всем пока-пока!